Вот она видно, сразу заужение канала, канала. даже, да, ну, да. примерно, Мы не знаю, по 4 способы. сантиметра там видно. так видно. Да-да, вот оно. До чистки, после чистки. Ну, там еще ведро, наверное, да, выгребится? Ну, да, нормально. Я вам скажу, я в одной печке вытащил 33 рубля. Всем доброго дня, с вами компания Печный Мир. Сегодня мы приехали к ребятам на объект почистки печи. С мужиками мы уже знакомы, и вас знакомили, то есть это Дмитрий Алешин и Алексей Ткаченко. То есть говорили, мы уже записывали видео о кладке, как они занимаются кладкой, но также мужики чистят печи. Да. работы. Да. То есть на этом примере сегодня мы прочистим печь, Печь с камином, вот с этой стороны камин, с той стороны печка. Прочистим печь и покажем, как этот весь процесс происходит. Правильно, Дмитрий? Правильно. Весь Что? процесс сначала начинается с осмотра. Осмотр? Объекта, Осмотр, да. да сначала с улицы, ну, с улицы трупу смотрим. Это соответственно на повреждение на все эти То есть первый шаг, когда ты приезжаешь на ДИК, мы уже... Смотрим сначала трубу, потом заходим в помещение, то есть если доступ до трубы и какой высота трубы, чтобы начать первоначальные работы. Какие нужны инструменты? Да, потом заходим в помещение, смотрим также подключены ли к ним вентиляционные каналы к самой печи. что они могут быть внутри кладки либо есть приточка нет приточка разговариваем с заказчиком какие проблемы с печью и потом начинаем уже осмотр всей печи смотрим в чем где проблемы где почему проблемы, дымит почему, почему не дымит. Тогда сейчас начнем с проблемы но ну, печь получается сейчас дымит да или плохо дымит и дымит а вот даже если обратить а, внимание, смотрите. вот она дымила прямо отсюда вот, вот она видно сразу заужение канала сажи да, ну, за... примерно, а я не знаю, забиты, по 4 сантиметра и... там да, так видно. А вот это на дверках, это что? А Это уже крязут. Потом горит, есть, как раз, Он да, горит, да. да. да, и он, да. Горит, он уже горел, плавился. Вот они все. Вторая прочесная. Ну, вот так, огнем, посмотри. Вот, то есть печь забитая. Огораживаем помещение, где будет производиться чистка от сажи. Вот так в процессе буду задавать вопросы. Давно да? занимаетесь уже. Но ну, ну, я почистить. занимаюсь этим уже больше шести лет, наверное. 6 лет. Да. И как часто обращение? А, я почему начал этим а, Часто обращение? Ну, часто. Все время. все время. Почему? Потому что а, можно не только печами. Еще вентиляционные каналы чистим. Промышленные печи. Это тридотопленные котлы большие. Угу. А, с с, с управляющими компаниями, да. Мы подписали договора на про чистку ВЕД-канала. И передухопленных котлов. Ну вы командой работаете? Или? У нас нет, нет говорим, сейчас пока двоем, да. да. У меня по-разному было. А а сколько это касается... надо времени? А чтобы, чтобы не чистить чтобы не чистить я максимум могу сказать что за такого состояния можно завести буквально И буквально за три дня за три дня, за дня? Конечно. Да, запросто легко ну, то есть, здесь вот надо чтобы руководство у заказчиков было дома было да. чем топить какими дровами сырыми сейчас люди очень нефти много, отработки особенно по банным печам люди перешли а, так сказать на эти на палеты. Русские в мерлен продают. Вот uh -huh. такие кубики, как кирпичики, чуть меньше кирпич. Они стоят у них вот так вот по То есть что это возражает? Это клей. Есть битвы рисованы. Вообще бит. сразу забивают да. все. Они... Особенно железные банные печи. Мы аж вообще радуемся. Просто, просто они есть разные. Вы говорим, купите, тупить ему там через неделю приедет. И так оно бросит к одному и тому же заказчику есть. Просто пилеты из разных видов еще. Они есть, которые там и клии разные. Некоторые неплохие, вроде как, пилит. А некоторые действительно засаживают конкретно. Это Мягкие или твердые? Нет, они сейчас они без... разные, самом... есть разные, есть жесткие, у нас есть 16-е, 18, -е, 18 -е. это диаметр, или... да, да, должна... да, да, да, 8 да. есть. Это мягкие штанги, есть, если труба высокая, допустим, 15 метров, 16, это средняя, это средняя, да. штанги нужны жесткие. Почему? Что как... да, конечно. Чтобы она стояла, а, не... но ты можешь совмещать. ты туда жесткую вставляешь, а а потом мягкую да. ставишь да. и загинаешь. Да. Да. Да. Да. почему? Потому что она при высоте начинает вот так заламываться и зависла, и все, это дальше поднять ее, потом ее перегружать и выворачивать. Uh -huh. и выворачивать. То есть, ты не прочистишь до конца. Так, давай сразу сюда пылесос, наверное, дали. Сейчас, сейчас, Дима, я сам чтобы... Ага. За... Давай штук что восемь сюда. Ну что, получается, пылесос подводите и тут да. же шевелите, чтобы что все, шутун, что падает. Да, да, Надо да. Уже как бы глаз нависнет, те, кто топит сосной, уже понимаешь, <с какая сажа. если мокрой сосной, ну, влажной, уже понимаешь какая. если береза, она другая. Ну, как бы это уже так, глазом видно. Так, Леха, давай включай пылесос, но мало ли полетит сейчас сразу. На шестерик хватает вот этой балды? Она да, раскручивается? Она, она, она раскручивается и получается вот такая. И диаметр больше метра, не... Не угодно, больше, да? где полметра примерно. Ну, Потом, если, чтобы убедиться, запускаем камеру. Ну вот, прошли гибкий... Ротационными щетками э, всю трубу полностью. Сейчас э, ребята пошли смотреть, ну, заснимите, э, как Еш уже вылез. Э, наруживается головка. Как он дальше будет вертеться, крутиться. Ну, то что понять, что мы уже все почистили трубу до конца. Еще опускай. Опускай, опускай. Сейчас подожди. Сейчас уберу еще одну штаню да. прочистил. Собирается, он собирается вы ну, в самом конце же да выходит ну конечно ага все, все. все тяга теперь пошла <с Challenges> сажа полетела ну, то есть, всю сажу через пылесос всегда забирает. Да. ну не всегда не всегда, не всегда. Не всегда. Не всегда. Э -э, это допустим вот здесь вот, вот есть канал да там вертикальный горизонтальный канал идет то естественно пылесосом. Где, где есть длинную кочерку, Где здесь возможно так вытащить Вытаскиваем, да, так. вытаскиваем так, потому что там несколько ведрей бывает, 5 ведер даже, Понятно, 4 смысла Понятно, смысл туда да, ну, Конечно. Ну, а здесь немного вроде как. А вот эти стены надо чистить? Надо, надо. надо сейчас идет. я буду чистить. Это убираем для того, вот, чтобы он сейчас начнет разматывать, чтобы да, она туда полетела. Да, чтобы она сюда-то не полетела. Не полетела. А? Ну все, давай этот. Э... Ага. То есть здесь уже другая штанга? Вот. Ну вот на колечии. Ну мы другую, да, мы по-разному делаем. Разные. В разных ситуациях разные вещи. Ирак, быстро своем лучше, интересней. Ну, ну, оборудование чего? на самом деле, оно Ой, не дешевое. Очень дорогое. Но ну, я вижу этот, этот, этот мел, мел, мел, да. 1070, наверное, сейчас стоит ну, да, он, сейчас, Не знаю точно. Мы а без него не мы не сделаешь ничего. Потому мы что. Должны. Мучно нужен? Мучно, конечно. И надежный, чтобы они все добились. правильно. Он, плюс, он и зимой... Минус хорошо, 40. Он просто он рап, работает. Крыше, да? Да. Мы, мы спокойно работаем. Мы работали, у -у -у. И без всяких вопросов. Минус 30, 35. Он они работает. везде 220. Да, и лазить с проводами по крыше зимой <laughs> как-то не очень интересно. Так. Они сначала чистят сапо горизонту, потом опускается вниз, то есть опускаются штанги и весь шлам, весь шлам, то есть вся сажа, креозод, все, что там присутствует, uh -huh. и плюс пепел, потому что когда печка топится, она тоже закидывает верхние каналы э, пепел, и его достаточно много собирается там. То есть сейчас наша задача выйти из сети, уронить все это вниз. И снизу это уже все, все собрать. Все Но не собирает. только вниз, она еще по горизонтально здесь стоит. Ну да, то, что с горизонта мы вычищаем да. там, допустим, по лесотом. Поэтому а то, она чистится. Вниз. Да, вся сверху и донизу. А уже сейчас остатки уже снизу все мы зависит. забираем. И вот, пожалуйста, какая она? Да-да, вот она. До чистки после чистки. Там Да, да можем, а, а вот год, канал, да. Да, а следующий канал. Он просто там весь, весь стажир. А вот все, да, вот что стало. вот так. Сейчас будет то же Да. Мы как да. хирурги. Да, да, работа грязная. грязная. Да. Работа грязная, к сожалению. Аму, счастье, не знаю. Ну, благодарная. Я расскажу так. Люди зимой... Люди зимой... Мы с Новым годом работали. Нас 31 числа вызвали с Димой. 31 декабря в 11 часов вечера в Баклаши mm. мы поехали. Люди мерзли за Да, то есть маленькие ребятишки, у них остановилось отопление. То есть в печи стоял котел. А -а -а. Другого отопления не было. Мы, не мы было. заезжаем в двухэтажный дом, то есть они, у них уже куржак на стенах был. Они вызывали пищаком, они ничего не могли сделать. А что произошло? Обрушение топки, то есть хайло было завалено. И забитая вся печь, кроме этого. И вот мы с Димой, короче, Новый год встречались с печками. Ну это тоже благодарность. Да, Они были благодарны, и мы проводили 4 часа, собрали топку, перебрали. И что, до 3 часов ночи. Да. Да. И вот до 3 часов ночи возились, три часа ночи поехали домой. Все грязные, все черные. Ну, печь запустили. Ну там еще ведро, наверное, да, выгребится. Давай? Ну, да. С этого ниже канала. Камешки многоразовые? Да? Одни. Этот же одноразовый у нас порвался, Алексей, помнишь? Вал уже порвалось. Да, уже порвалось. Но... Да, она вот такая, густая, жирная. Вот за сегодня, да. Вот, вот, вот, мы... вот только что. что. Тот битровый битровый. Ну, вот такие ледра. Это одноразовый, поэтому на газу на купи съездите, мы никак не можем доехать. У а нас то времени, то забыл. А если когда приезжаем, то по размеру нет. Либо они там. Ну или по размеру нет. Ну сколько, допустим, если. Ну, грубо, вот такая почистка, такой печистой. Сколько стоимость такой продукции? Ну, такая у нас идет в зависимости от сложности. Здесь прочестные дверки везде есть. Здесь есть. То есть цена уже ниже. Ну, грубо говоря, от 8 тысяч. То есть 8 тысяч стоит почистить, какой у Удаленность. Плюс кило вы как-то считаете, добавляете? Конечно. Мы время рассчитываем. Промышленные котлы, они до 20 тысяч идут. Прочистка. ну конечно да, они да. же там в агрегата такие стоят даже надо понимание ищет где-то где-то когда ЧС, как по-разному столько уже... люк люков открыть посмотреть uh -huh. это там бывает недостаточно даже почему ну, что соплышки маленькие узкие там уже придумываешь и шпильки и чего да, только вот. не ни... чем только не это не ну, чистишь шлак кирпича то есть, глина падала вниз в каналы и на самом деле она забила каналы, то есть заказчик говорил, забила. что заужает, заужает каналы и вот достали вот такие элементы. Это спеченная глина, которая перекрывала часть каналов. И заказчик говорил, что с самого начала, после постройки печи, она плохо топила. Вот. Теперь нас вызвали, есть, чтобы о чем, прочистить, о чем мы говорили, вот, Да. Вот, да то, что я и говорил. Да, вот нашли вот это вот. То есть это вот после кладки печи вот так работают многие печники, которые за собой не убирают длинную. Все, проверяем печь после прочистных работ. Да, есть, начинаем забрать. Алексей, зажигай. То есть печь прочистили, сейчас получается проверяем тягу да, на да? работу. Да, и, да, ну, да, это, да. В этом да. случае сдача клиенту Но, так клиенту, и ведёт, да. правильно? А, а, да, им, правильно. Один момент, что я хочу сказать всегда. Тогда, когда вы провели прочистные работы, удалили всю сажу. А а сажу нужно удалять потому что она горючая очень и она как обязательно и нужно затопить печь при заказчике чтобы он видел и тягу и еще плюс обезопасить себя в чем если ты где-то не убирал сажу то есть Мало у нас ли были что? такие случаи что она просто взрывалась ну хлопки такие, бом, О, сажа загора да, она загорается горит очень сильно интенсивно то есть ты должен убедиться что все чисто хотя ты знаешь что чисто но ну, все равно делается такое вот обращаем внимание, сейчас, вот сейчас. здесь э, зуб, отсутствует, зуб отсутствует в камине и идет вправо канал 1, и он сразу уходит э, в, в канал печи, что сделано неправильно. Теперь, когда мы разожгли печку, затопили, она начала дымить. Почему? Задвижки? Потому что нет. задвижки нет на а, камине, на, на трубу. И во-вторых, во-вторых, к чему это приводит, это идет подсос, подсос, воздуха. подсос воздуха. То есть и печки надо идти, и отсюда идет воздух, да, ее перекрывают Чтобы тягу. этого избежать, вот здесь нужно заткнуть калиновым матом, вот mm -hmm. этот, когда не топится камин просто, а топи, используешь только печку. Как отопительный прибор перекрываешь перекрываешь канал когда печь начинает выхода в отдельном случае должна быть задвижка вот, да. все правильно а вода вода ее вода. нет Она... ее просто не... ей... Печник, просто не печни, которая строил, ее просто не поставил ее У -у -у. просто не поставил ну. ничего сделал в он сделал он поставил не в трубу а в канал в канал Сразу. А канал вот он на этом расстоянии его если вот там где мы чистим, Но он отсекает стороне, открываешь прочистку и вот и вот видишь вот это вот кабину здесь. Так, ну что-то Давай заткнем, вот. эту, это Леха забери, это, это. Нам, нам дверки повешаем и закроем дверь. Да? Все, дверки дырявые. То, что вы как мастер приехали, сделали обследование, полностью взяли и потом, потом один единственный вариант проверить вещь, как она будет работать вот, вместе с камином. То есть без да. камина, вернее, только в закрытом состоянии, чтобы не было подсоса, да. подсоса воздуха. То есть вот так мы определим. А иначе, иначе ни, ничего не сделаешь. Ну, давай, Ну, что там? Все, и не ну все правильно, потянуло. все потянуло, конечно, а, а вот теперь смотрим, что-то она и сюда <laughs> потянула, не, она закапала, смотри. Сейчас я объясню, что, печь давно не... сейчас объясню, что происходит. Сейчас э -э, у нас появилась точка росы, э -э, когда это происходит, печь давно не топилась, так как она дымила, угу. сейчас мы ее прочистили, печь холодная, теперь мы ее затопили, при э, температуре 70 градусов нагрева печи начинается образовываться вот такая вот э, э, точка росы, то есть появляются вот такие капли. Конденсат. Конденсат внутри печи. Как печь нагреется до 70 градусов, сам кирпич внутри, там. Угу. Это вода исчезнет. Ну то есть сейчас мы, если откроем, мы увидим на стенках тоже. На влага. стенке, да, вода, это я... влага, да, это влага, да. Так как печь давно не топилась начинается вот это и вот этот вот затык происходит по всей печи чтобы этого избежать теперь нужно печь протопить хотя бы два-два с половиной часа ну в таком хорошем режиме прогреть, что она. прогреть да чтобы вода вся и криазот вот этот черный который впитывается в кирпич чтобы он не выступил сюда наружу ее нужно прожечь хорошо протопить иначе Но, мы... а если откроешь побежит Слышь, она же изгудит ну, ну, конечно, конечно, за... ну, сейчас, сейчас так конечно черный. да вот она все Видишь, вот угу. ну, тяга не, сейчас уже подсос она, да, она Ну подсос, будет. ну просто тяга идет. Сейчас основатель опять будет. И надо прогреться, трубу прогреть, а так она так и будет. Да, ну пока и сейчас не прогреется. Прожигать домоход. надо, чтобы хорошо ее прогреть. И нужно, чтобы поддувало было не до конца закрыто. То есть открыть ее сначала, чтобы протяжка была хорошая. А потом уже можно минут через 20-30 ее при закрытии. И пускай она в таком спокойном режиме протапливается. Угу. Ну все, получается, на этой стадии работа закончена. Конечно, кончено, закончено, да? закончено, конечно. Угу. А, за конструкцию-то мы не можем отвечать печки, потому что мы ее не строили, uh -huh. поэтому а ну, печь то, чистая, да? с Алексеем говорили, что в процессе вы вылазят ну, какие-то да, проблемы, да, проблемы места, что, да? что где-то завалился кирпич, еще что-то, ну, есть ну, это вы тоже делаете, демонтируете. Да, конечно, да, конечно. Демонтируете. конечно. Да, раз мы уже здесь, почему вы не здесь? Да, ну вот э, хотелось бы добавить, дадим. Э, обычно просим перед тем, как э, приехать э, будущему заказчику, э, просим его, чтобы он нам отправил видео о печи. Он снимает печь. Также топку просим, Но если это Нет, если ему это возможно, он отправляет нам видео. Фото видео. фото видео печи, мы ее визуально трубу вот так вот, снаружи по трубу да если ему это удобно то есть бывает что трубу высоко ему не видно там и, и ну как бы не фото угу. там ладно бог с ним и э, мы уже визуально видим что с печкой то есть где-то есть какие-то разрушения, самого кирпич треснул там еще что-то. Какая ну, конструкция и... печи? В зависимости от этого мы берем с собой материалы, возим всегда. То есть это жидкое стекло, лист сбеста кусок полулиста, листа, минерита. Растворы. Раствор... растворы Все да. растворы Да, у нас всегда с собой. Почему? Чтобы ты приехал и мог на месте помимо прочистки печи еще сделать какой-то ремонт. То есть, это очень часто встречается, ну, в большинстве случаев это всегда встречается. Будем говорить 50 на 50, то есть, вот всегда приезжаешь, какая-то есть, ну, какие-то разрушения у печи. Плюс, э, что вы еще должны, вы не обязаны это делать, но должны, так как вы печник и трубочист, вы должны да. сразу приехать, первым делом это сделать осмотр, осмотр полностью всей печи. Первым делом должны осмотреть трубу и на противопожарную безопасность которая была сделана, либо не была сделана. То есть вы не можете сам лично устранить, потому что заказчик скажет, да мне все равно, стояло стояла 10 лет, и пускай еще столько же стоит. Есть люди, у которых ты замечаешь за трубой при, э, прилегание, допустим, дерево. к дереву, да, и видишь, и что и там уже черное, да, что она уже, это дерево когда-то загоралось, то есть никто не обращал внимания. Смотришь, залазишь, видишь эти разрушения, устранять будем? Да, будем. То есть как бы ты можешь оставить у нас есть с собой или с дмитрием бланки специальные э -э мы их выписываем то есть в случае пожара вот ну вы должны устранить то есть это у -у -у. мы ответственности за это не несем как бы после почему после чистки печи всегда может произойти пожар почему потому что кирпич чистый внутри каналов он был так забитый сажи там старой глины у -у -у. ты размотал роторными щетками это все у тебя появились там внутренние трещины то есть теперь заказчик начинает топить печь, у ну, тебя где-то щели. Вот, То копись. есть вот сейчас мы сейчас затопили печь, визуально подошли со всех сторон, осмотрели, продымливания нет, ничего нету, пожали руки, получили там свои деньги, свои гонорары. Поехали, поехали со спокойной печь. душой. И также не, ну, не лениться, залазить под чердачное помещение и осмотреть трубу. Ну, то есть, по всем, по всей да, по части, всем, ну, да, дымоход просматриваешь, да, Конечно, трубу. Печки одно название, одно простое слово, труба чист. Значит, ты должен осмотреть трубу, трубу. не только ее почистить. Ну, осмотреть это же печь, отопительный прибор. Угу. Ну, я осмотрел, ну и плюс к тебе отношение будет другое. То есть люди видят, что ты профессионально подходишь ко всему, не просто ты приехал, тыкнул палочкой, прочистил и уехал. Да почему может дымить печь? Так скажем, не топится печь или печь дымит. Есть же То много есть вариантов. какие причины бывают? Причины заваливания кирпича, потом птица... Засаживание. Засаживание. Засаживание. Потом, если зима куржа. Забыли... И зима Зимой... Часто звонки. Чуть-чуть. Не до... Забыли запишку, закрыть. Не не закрыли. Теплый воздух из помещения уходит. Все за ночь буквально за 2-3 часа. Бум. Мы, при... мы приезжаем. У нас есть фотографии и видео, где буквально ровно я беру спичечный коробок, вот, вот, это так, вот, так его вот так вот расставлю, и вот так и причем он в таком сечении <laughs> ровно еще или это, нет, нет, нет, конечно, это все. Нет, конечно. Все, оно она уже стало. И начинаешь Ну, как правило, обычно, ну вот я у меня самый большой кусок льдины вытаскивал. Где-то сантиметров 70 тут вот такой прямо uh -huh. конуса видно такой был, его прямо вот так вот держал, и держал руками его вытащить не мог. <laughs> да, да, да, в итоге ну, полуска. Это, ну, во-первых, неудобно. Вниз. На крыше стоишь, еще да. это тяжелый. То есть, То есть да, есть много таких вариантов. Да, этой зимой мы зимой много их вытаскивали на самом деле. Вот и именно... Получается, чем мы решили это? Засаживание, да? Засаживание, потом. Куржак, кружак кружак потом раз... внутреннее разрушение. там Упало кислород. Упал потом... Птицы. Птиц. птицы Да, птицы. очень много. И попал... забьют, и гнезда. Не они живут туда. Печка живут. не топится неделя. Я Допустим, вам скажу, были, были морозы, птички раз залетели да. и тепло там. Я, вот, я вам печь. скажу, я в одной печке вытащил 33 воробья воробья. Да? Да. прям вот так вот их слаживал. Хозяйка да смотрела с такими глазами и убежала. Давайте ну что, работает? Да. да, да. Вот. да ну, нормально. Вот. Да, ну и вот если обратим внимание, хайло разрушено. Широкое. Там, Его широкое да, то есть оно сломалось, выпали кирпичи. То есть и когда вы чистите печь, вы должны это тоже понимать. Когда прочистили, видите, можете заказчику предложить там, давайте мы вам там сделаем так, как нужно. Угу. Как правильно. То есть и опять и смотрим на э, разрушение топки самой можно ее дальше зафутировать разными способами вот это чтоб не разбирая печки то есть если есть сильные такие повреждения то есть можно сделать такой небольшой ремонт угу. вот то есть ну всегда нужно обращать на эти вещи вот допустим вот здесь на это на это вы всегда должны обращать внимание когда приезжаете к заказчику он говорит плита дымит ну, из-под плиты тут тут тут тут ну просто вот осмотрели визуально вы можете если... себе взять ремонт если Печь правильно сложена и чистая, она не должна дымить вообще, даже если неважно какая, да. не какая погода, неважно какая погода, неважно что по... там видно, допустим огонь, он не будет а, никогда. Еще самое важное, есть еще такие вещи, когда вы приезжаете в какие-то коттеджные поселки, да, и это, допустим, склон горы, где вот так вот как, как mm -hmm. карточками наставленные mm -hmm. дома. То есть вчера это там дома не было здесь стоял устроили за не месяц нам звонят и говорят у меня камин стал дымить другие звонят у нас печи стали дымить то есть вы должны понимать что вы приехали сразу посмотрели на трубу и посмотрели на ближе лежа лежащие дома которые стоят к этому дому где вы будете обслуживать эту печь или камин вы сразу понимаете что это подпор воздуха витревое вы да. Да. То есть и вот это в вопрос, обязательном подпор. порядке вы должны на какую-то либо местность вы приезжаете, вы должны это смотреть и понимать. Вы хоть чистите, хоть не чистите, она все равно будет дымить, когда есть воздушный подпор. На самом деле, самое лучшее обучение вот этому делу, это начинать с ремонта с печей. Ремонта Не со строительства печей, с а с ремонта в печей. То есть, вот звонят люди, бабушки, дедушки, там, вы приезжаете, ломаете сейчас печи, залазите. Они могут быть, вот 10 штук одинаково выглядеть, но внутри они все, все по-разному. Все разные, и это всегда. То есть, однотипных очень-очень мало. Камеры, кстати, <связь> используйте. то есть, в каких случаях, вот сегодня, допустим, Здесь не смысла, смысла нету, здесь, а смысла нету, здесь и так понятно. То есть там, где сложная печень, которая там, там где сложно, либо венканалы. есть есть до да, вен каналы. Еще плюс, если, допустим, идет кирпичная труба. Потом она переходит э, в сэндвич, допустим, под 90-го уходит ну, где-то. И опять кирпичная началась, да. То есть нам не видно, и штанга не идет. А там лежит кирпич, допустим, с кирпичным упал, с переходом на сэндвич. Угу. То есть нам понятно нужно, где он лежит. Мы не можем это видеть. На крышу, залазишь, на крышу залазишь, ты туда вниз смотришь, а она высокая. То есть Вроде там святишь, темно. Фонариком светишь, не видно. То есть там все черное, сажи забита, А кирпич, допустим, туда упал. Он там лежит и еще сажая. Ну, конечно, конечно. его не увидишь ни фонарем, ничем не просвечишь. Опускаешь камеру туда. Все, она свет дает. Вот он, Все пожалуйста, сажа. Надо еще на камере, чтобы такой этот был зацеп. Ну Нет, да, зацепы есть. Зацепы есть есть. есть. Зацепы есть. Зацепы, есть. Зацепы, У нас много сделать. всяких зацепов специально. Она Особенно... так ложится? Такая штучка. Штучка через трубочку. Так как, как раз. Да, такая. Крабик мы ее называем. Она падает вот так вот. Щелк так? А когда ага. поднимаешь, она уже она ее сама зацепом, она, она да, сама да, зацепом она, да, да, и вот за веревку так тянешь, она конечно, сама. Она и Да, мы много понаделали всяких разных таких моментов. Да, допустим. Если венканалы у нас забиты кирпичом при строительстве, либо крышу, когда переделывают строители ленятся, да, вытаскивают. Да, венканал туда это. Венканала очень много. Там бутылки, сигареты, там все что... есть такой продукт жизнедеятельности строителям. Мы, короче, вот это все достаем оттуда прям ведрами. Есть такая гипотеза у нас специализированный. С корон... С корон... Там коронка такая на ней, и она подключается к перфоратору. То есть uh -huh. не кивал, внутри трос. трос, он с другой маленькой намоткой. То есть так его не купишь, трос это на заводе заказывать надо. Все, заводишь оливен канал и крутишь перфоратор, он тут же крутит эту коронку и долбит. Соответственно, он высверливает этот и кирпич, и так далее, там потом все что, все, что там нападало, все, что нападало, да, все нападало. соответственно, так очистить, очищается канал. Да, ну и при Если вы нас... Да, да, да. И у нас плюс еще есть видео, где при строительстве это в МИДЕТе мы с Димой работали на вентиляционном а Был вариант. То а, есть да. перекрыт вент канал, запускаем камеру, смотрим доска четверка. Сороков. Сороковка. Внутри канала? Да, да внутри при канала. Строительстве, при это. строительстве, когда собиралась э, сама шахта вентиляционная, <coughs> это делалось опалубка. Допустим, там первый этаж сделали, второй этаж, да. ну и так поэтапно. Ну и строители доску не убрали, а просто ее взяли забетонировали. Теперь, соответственно, она так и закрыла. это. Единственное, открыта была сантиметра два, наверное. Вот так вот тут часть, Запустили сверху камеру, да, она вообще практически не гонула, там два сантиметра, да. Ну это хорошо, что там все. То есть теперь у нас, что получалось, мы, как ты ее убил, это доска ты ее не, да, не выбьешь это высоко и не, она, не распилишь она, <свят> она же мягкая она пластичная ты ее хоть чем там бей поймаш она пружинит не, как от мя как полезно. Как футбольный мячик теперь пришло решение мы с Димом говорим берем газовую горелку э и в это заказчику говорим иди на чердачную в этот под чердак <свят> там боров же такой да, боровок там несколько венканалов идут в общую, трубу, Бе, да, в общую трубу. Бери шашлыки, а мы будем снизу выжигать. и он ничего понять не может. Да, у нас есть <с видео, я тебе покажу Максиму. Я запускаю газовую горелку прямо вентиляционный канал. Включаем на полную мощность, там вот такой вот факел. И она по каналу летит, этот факел, огромный факел. То есть под чердаком. там А там уже... С ведрами, со всеми делами. Да, ну воды Чтобы туда. Ну, да, ну, да, мало ли там еще бог Там же потому что опасность в чем? Потому что присутствует паутина, которая ну. горючая пыль. Там очень много ее, она может так просто бух, ну, пыхнуть разом, а куда она полетит. Для будущих. Ну для будущих э, трубочистов, кто хотел бы стать трубочистом, э, сразу же. Э, Хочу сказать, что это не так вот, чтобы, ой, я хочу быть точно, тут же ничего сложного нет, это ничего, это неправда. Во-первых, это очень большое финансовое вливание, но ну, в чем? Uh -huh. Изначально с машиной. Машина должна быть такая, чтобы э она, во-первых, всегда будет грязная, это я сразу говорю. То есть это нужен какой-то фургон, что-то типа того, э не непропускающая uh -huh. это... часы. Рабочая лошадка. Рабочая лошадь, да. причем да. большая лучше всего, конечно, видовое. Чтоб туда помещались лестницы. Лестницы тоже стоят немало денег. 6-8 метровые, 4 метровые разные. крепежи для лестниц. Страховочные. Пояса это дали Пояса. пылесосы промышленные. Ротационные штанги, которые набор стоит примерно от 150 тысяч. Да, да, да, да, да, да, небольшой набор. И пошло, поехало. То есть и 350 по-разному. головы разное. С цепями там, без цепей. Там, ну, там много всяких нюансов и угу. за ну... прошлый год у нас ушло с дмитрием 750 тысяч что-то на оборудование и mm. оно уже закончило то есть оно что, что докупали докупали oh, он right. уже ломается, it's it's ломается. и опять его yeah. надо ремонтируем новое то есть вот такие деньги у нас просто ушли чтобы люди понимали что это вопрос как что такое то есть а в итоге ты домой приезжаешь грязный черный иногда ты его смотришь ты вот за за день и ну грубо говоря хороший день ты можешь заработать до 50 тысяч допустим день вот на нам вдвоем с ним до 100 тысяч мы можем заработать и в конце дня на последнем объекте у тебя что что-то ломается и ты думаешь да и на завтра так ты так едешь то? и большую часть денег и в итоге у тебя остается просто как вот ну на пачку Беломора. да и надо заново опять нужно понимать это что у тебя постоянно будут расходники и они большие расход денег и расход материала то есть ты же вот материал с собой тоже возишь то это о минусах получается, Это о минусах, да. А какие-нибудь плюсы? Плюсы это благодарность самих клиентов, скажем так. Ты в таком почете, в таком уважении, тебе так... Прям да, ждут больше, А еще то, что мы заметили с Димой, когда мы приезжаем, кому, к, ну, ко многим бывает к одним и тем же у нас ну постоянные клиенты mm -hmm. есть. А мы, когда уезжаем, все грязные, уже такие, черные, стоим у нас лицами. Сейчас мы чистые. Ну, более менее да. они подходят у нас за пуговичку, а дайте нам пуговичку. То есть они загадывают желание. То есть, mm -hmm. трубочистов всегда mm -hmm. загадывают желание. Или, стои, или между нами, вот так вот. вот между да, нами стоит mm -hmm. прямо так. И, давайте я сейчас загадаю. Зоне, и что-то сам, да, потирается, все что-то после... загадает там себе женщина, в основном, и да. Но ну, ну, это традиция. Это традиция, ну, да? да. Традиция, я, не знаю. я сейчас. То есть у должны быть знаю. всегда пуговицы еще с собой в запасе, чтобы когда у тебя просят, ты должен не должен потереть либо подарить. Да, еще момент. Нужны знания и печника во-первых. Это вообще. Клево, когда это, пробок, очень чистят, это печник, быть. да. Противопожарную. И, во и ездить, богу. съездить, выучиться, во-первых, там, потому что тоже определенные знания нужны. Это кажется, что... Да, у меня был большой был опыт, да, богатый, только мы туда поехали. В принципе, там много что я уже знал. А в Камень центре я да. Конечно, я знал, то-то все знал, камень, это, то, это ясно. Ну, не все. Кое-что, да, небольшое, да, такой да, большой, в принципе, да, такой... Процент да, я оттуда хорошо забрал. знаешь. Но это вот как раз тоже можно сказать, что камень-центр в Петрозаводске на, на трубочистке. Да, То есть, да, да, ребята ездили, обучались, и у них есть корочки, ну, правильно? Корочки, допуски. с которыми ты можешь и преподавать, и также с этими корочками, и ты находишься официально в госреестре. У тебя есть да. допуски по работе с своим каналом и по личным угу. работам, и также с твердотопливными и многими котлами, где нужен допуск, они у нас есть. Ну, это единственное с газовыми котлами. С там, газовыми котлами там, там, другую, там другое. Ну, это отдельно другой вариант. Ну то да, есть... к тому, что есть места, где учат. Так что кто захочет, допустим, начать. Ну что, Дмитрий начинал, да, очистил, но не было еще знаний. То есть ездил, обучился, еще добавил. То есть уже, да? можно сказать, да -да. гуру ну, чистки да. печей. Ну, да. Правильно. Примерно так, да. так, ну что, по чаю? По чай, чай, да. Я уже налил, все, но все в завершении, печь, все вытащено, заказчик доволен. Я доволен, вот я хотел сказать одно. Во-первых, когда затопили печку, на удивление всех и вся, я вот на лестнике сидел, она слышно, что она загудела. А теперь еще второй вопрос. Печка там горит, зажгли камин. Он аж отсюда слышно, что он гудит. То есть он горит, как будто на нее подпор воздуха ему дают. Поэтому отличная работа. Отличные ребята, спасибо, целоваться не будем. Ну, да. Спасибо, что приняли нас, что дали возможность поснимать. Да, ваша работа, я всегда рад. Да, спасибо. Спасибо Бог, чтобы печка служила, служила. долго. Ну, я теперь знаю, если что, уже наслышан, если что-то с печкой будет, к кому обращаться. Поэтому телефон у меня есть, я записал. Спасибо. Так, ну и мы в завершении, наверное, скажем, что мужики разносторонние, мы были у них на объектах, как и на банных печах, на печах, на храме были, когда кочегарка, с... Да, кочегарка ко... с котлом, получается, печь. Да. Ну и вот еще одно направление, которое, так скажем, я думаю, такое более закрытое. Мало кто этим занимается да. и мало кто знает эти все технологии. Ну и мужики в совершенстве этим владеют. Профессионалы. Профессионалы, да. Трубочистными честными. Так работаем. что охота пожелать только да. еще больше развития. То есть, чтобы у вас все получалось, все было отлично. <с> спасибо, Максим спасибо Николаевич. Николаевич. Давайте будем вас Еще я думаю, что где-нибудь запишемся. Если есть что-то сказать, то говорите. Ну да, можно сказать, конечно. Ребята, еще раз повторюсь, не бойтесь этой работы. Тот, кто хочет продвигаться и не сидеть на месте. Изучайте, открывайте книги, учитесь, приходите в компанию «Печной мир», вас обучат печному делу, ну и также трубочестным работам. То есть то, что надо, обращайтесь к нам, подскажем, звоните в любое время, не проблема. Ну вот это тоже полезно, делиться как раз да. с опытом. То есть пускай люди звонят, там печники, которые что-то не понимают, ради бога подскажем, пускай звонят. Да, на встречу всегда пойдем. В принципе, я никогда никому не отказываюсь. У меня одно желание, да. одно желание, чтобы город Иркутск у нас стал вот таким вот тут первым. Вот так вот это я хочу. Только вперед. Только вперед. Не шагу назад. Да. Все, спасибо большое. Ну все, всем всего доброго. Подписывайтесь. Всегда рады видеть и слышать, и вещать. А, здравствуйте, мы опять. Все, вот же самое печки. О, посмотрите, мы вам покажем тут. Вот так вот тут вот, люди топят, видите, все за... снежки клюют. Да, клюет. все, и мы начинаем процесс Отсоса Петровича. <свеч> <свеч> вот так она помчала, тут и пепел, тут и зола.